Ты хочешь, чтобы к тебе в команду люди подписывались сами? Ты хочешь, чтобы люди тебе писали «хочу к тебе в команду», «хочу к тебе в бизнес», «хочу купить продукт»? Если да, дослушай внимательно это видео до конца. Подпишись на мой YouTube-канал, либо в соцсетях подпишитесь. Очень много я слышу в интернете обучающих школ, программ, курсов разных. Купи курс, и люди будут к тебе становиться в очередь в твою компанию, покупать продукты. Ты только купи. И этих псевдо-тренеров, коучей, э, такие школы, коучи обучают коучей. Продажа продукта на автомате. Ну, послушаешь, и я просто вот когда это слышу, я связываюсь с этими людьми и задаю э, вопросы. Кстати, почему я решил записать этот ролик. Э, мне сегодня один человек написал в Телеграме, говорит, слушай, э, ты хочешь, чтобы у тебя бизнес твой и продукты на автомате все продавалось, все росло, 500 человек в первую линию, э, тысячи покупателей. Я сказал, конечно, хочу. И после встречи с ними, говорю, с тобой можно э, поговорить голосом? Он говорит, да. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты в какой компании пользуешься вот этим инструментом? И какой твой ранг, сколько ты зарабатываешь денег, что ты уже продаешь эти курсы, инструменты и так далее? И сошлись на том, что ну, у него не получается в его компании… Э, продвигать бизнес, строить сеть, продавать продукты. А вот он решил дополнительно зарабатывать, продавая эти инструменты. Так я говорю, если ты не зарабатываешь с помощью этих инструментов, то кому ты хочешь продать эти инструменты? Он так задумался, говорит, ну а деньги-то нужно зарабатывать? Так вот, открываю вам такую секретную тайну, что ничего в мире просто так не бывает чтобы люди подписывались сами я сейчас вам расскажу немного другой путь досмотрите это видео до конца и я в сетевом маркетинге уже ровно 10 лет и ко мне действительно люди пишут я хочу к тебе в команду я хочу купить продукт но это никакие не инструменты за это э, не нужно платить бешеные деньги, покупать какие-то инструменты. Их не существует. Если бы существовали такие инструменты, которые сами подписывают людей в бизнес, находят целевую аудиторию, продают им продукты, строят сеть, поверьте, дистрибьюторы, мы с вами, э, не нужны были компании. Да? Но та же компания Amway, Herbalife, Maricay и другие компании, гиганты, которые делают миллиардные товарообороты много-много лет, десятки, 30, 40, 50 лет, они берут к себе в сотрудничество дистрибьюторов, которые продвигают какие-либо продукты, и компания за это дистрибьюторам платит деньги. И эта профессия, она нужна будет всегда. Человек, который умеет продавать, рекламировать продвигать что-то, строить, обучать, мотивировать. Эти люди они будут в цене всегда, в любое время. Итак, и чтобы писали вам люди «хочу» в команду. Первое – это нужно прийти в сетевой маркетинг, разобраться, как устроен этот бизнес и начать потихонечку самому самостоятельно расти. Ведь ни для кого не секрет, когда приходит новичок в бизнес, ему очень тяжело кого-то подписать в бизнес, либо продать продукт, потому что нет опыта. И только когда ты набираешься опыта, я когда я вот анализирую, как у меня было за 10 лет, я пришел вначале, ко мне никто не звонил и не писал, говорит, я хочу к тебе в команду. У меня никто не просил продукт. Наоборот, я сталкивался с тем, что мои друзья и знакомые говорили, нет, нам это не интересно, это не для нас. И я начал работать над собой, читать книги, смотреть обучающие видео, работать над собой, изучать продукты, компанию, как устроен бизнес. Вот таким образом я потихонечку-потихонечку начал развиваться. И не сразу ко мне пришли люди, не сразу начали писать. Но… Когда я пришел в бизнес, я дал большому количеству людей информацию, и люди за мной наблюдают, а люди очень любят наблюдать, они со временем начали писать, мы хотим у тебя купить продукт. Мы, мы видим, как ты много путешествуешь, как вы живете, какой жизнью. Мы хотим к вам в команду. Мы хотим научиться, как вы. И только после этого, и только таким методом, когда вы растете, и вы интересные аудитории – Другим людям вы можете им помочь больше зарабатывать, улучшить свое состояние здоровья. Либо вы можете научить человека зарабатывать э, дополнительно там, 100, 200, 300, 500 долларов, работая через интернет. Вот тогда вы людям интересны, тогда вам люди будут писать. Вы, соответственно, должны вести социальные сети, Facebook, Instagram, и TikTok и другие соцсети, э, работать в мессенджерах правильно. Это труд, это определенный труд. Никому не верьте, что если вы купите какие-то курсы, либо инструменты, либо вы придете в какую-то компанию, которая занимается обучением, и вы там научитесь, особенно вот в последнее время стало очень много компаний, которые обучают якобы людей заниматься продажами инфобизнес такое называется. И многие люди приходят, теряют деньги, а приходят в этот инфобизнес, а там пошла просто э, такая работа. Зачем тебе обучаться? Приводи своих э, знакомых людей они, ну сетевику, они же тоже хотят научиться. И вот на этой почве на обучение начинают просто вносить деньги, те приглашают своих, уже там никто не обучается, начинает идти, идти движение. И когда люди обычно за полгода, за год понимают, что это псевдообучение никому не интересно, эта компания закрывается, открывается какой-то новый клуб по интересам, и начинается опять обучение, обучение. Сначала мы тебя научим работать в Инстаграм, затем мы тебя научим, как работать тик затем мы тебя научим как правильно выставлять ты только один пост напишешь и к тебе люди побегут да людям надоели эти посты уже все на свете лайки слушай у меня в тик токе там 10 тысяч лайков вот на этой фотогр... на этом видео а в инстаграме я пост написал или написала и у меня там 15 тысяч лайков вопрос а люди Приходят в бизнес, покупают продукты. Нет, конечно. И чтобы люди писали, я хочу, нужно работать над собой. Нужно найти человека, который в сетевом маркетинге зарабатывает достойные деньги. Хотя бы не одну тысячу долларов, а лучше десятки тысяч долларов, сотни тысяч. А лучше найти людей, которые зарабатывают большие деньги. И спросить у него, я хочу научиться, вот как ты. Вот к тем людям, которые зарабатывают большие деньги, и люди сами и приходят. Вот в этом вся фишка. Поэтому, друзья, если вам видео было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, либо обращайтесь ко мне в личку, я вам дам больше информации, расскажу, как я работаю, какую работу я выполняю и что я делаю. Всем пока-пока.